Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Скоро на супертест отправится представитель новой ветки тяжелых танков США Танк под названием мв Ну а вся ветка новая называется Танки Йох Ну и как принято последнее время, ну не считая чехословатские танки да, в игру с новой веткой обычно разработчики стараются добавлять какую-то новую механику но ну, мне кажется чем дольше игра существует тем сложнее придумывать что-то новое но вот у этого танка новая механика но ну, нет такого да когда увидел вот это вот и думаешь ну все надо обязательно этот танк прокачать как к примеру было когда вводили советские двуствольные танки да там сразу посмотрел думаешь ну этот танк я обязательно буду все прокачивать ну или да итальянские танки вот с этим с механизмом до заряжания как выглядели гораздо интереснее, чем какая-то дополнительная гусеница, которая, ну, просто в определенных ситуациях, да, может сыграть, конечно, ну, не то что сыграть, да, спасти нам определенный запас прочности, ну, или, конечно, вообще в, в, в целом шкуру этого танка, да, ну... Попадаешь, да? Бывают ситуации, когда у тебя ремка, к примеру, на КД, ты выезжаешь, ведешь позиционную перестрелку, выезжаешь из-за укрытия, чтобы выстрелить, тебя гуслю сбивают, ремка на КД. И если танк еще какой-то более менее скорострельный, ну или экипаж не прокачанный гусля долго чинится. Тебя без проблем просто уничтожают. Да? Ну, на этом танке тоже можно в принципе попасть в такую ситуацию, потому что дополнительно эта гусеница тоже может быть сбита. Но такой танк обездвижить гораздо сложнее, чем обычный. Да, потому что нам гусеницу сбили, но мы все равно можем двигаться, но получается там определенные штрафы. Да, танк двигается более медленно, наверное. Да, тяжелее становится на нем поворачивать, разворачивать, но при этом, да, если мы двигаемся, плюс еще мы получаем штраф к скорости ремонта гусеницы, я так понимаю, да, если мы стоим на месте, она ремонтируется быстрее, если мы продолжаем двигаться, ну, если нужна такая, да, необходимость, то есть уйти где-то из-под обстрела, там заехать, какое-то укрытие, то есть в такой ситуации, если мы двигаемся, мы получаем тоже определенный штраф к скорости ремонта Этой гусеницы. Ну, в принципе, более-менее эта механика новая. Понятно, ну единственный разработчик, наверное, сейчас будет вот это настраивать вот эти моменты, да, сколько там гусеница будет чиниться, основная, дополнительная, какие штрафы там будут получаться при движении. В общем, ну, тест на то он и есть. Тест, чтобы в этом разобраться и как можно лучше танк настроить. Выглядит танк, конечно... Своеобразно и немного странно Напоминает какого-то персонажа Наверное из Звездных Войт вот На него так смотришь, да, у него здесь такие вот Ну это я так понимаю, на башне пулеметы Как будто глаза <смех> Ствол, это длинный нос, короче Ну такой танк Ну не то, что необычный, да В игре у нас здесь много уже есть Что Необычного Да, получается, башня очень узкая То есть у танка хороший УВН На нем будет удобно играть от рельефа Да, особенно на таких картах, где можно свой корпус спрятать, да, за каким-то холмиком. И так выезжать, там, тем более, башня узкая, маленькая, попасть в нее будет, наверное, проблематично. Ну, еще и по попадешь, наверное, <пробить>, пробить тоже будет непросто. Потому что, да, фронтальное бронирование в области башни достигает аж 355 миллиметров. То есть тут и ну, даже ПТшка не каждая голдой сможет этот танк башни продевать. На выбор будет два орудия Это 105 мм и 120 мм Ну понятно, да, что у 105 мм орудия будет более быстрая перезарядка Но меньше разовый урон То есть, ну, все равно это орудие будет больше ДП. -этное. То есть оно будет наносить в целом урона больше Ну, если, да, мы пересчитываем, там это уже математика То есть быстрее перезарядка, меньше урон Да, у нас тут урон Так, сейчас посмотрим 360 единиц среднего урона Перезарядка будет составлять 7,8 секунды, да, но это как цифра обычно приводится с, на да, 100% экипаж, там, без всяких досылателей и так далее и тому подобное. То есть, да, если здесь мы, понимаем, сажаем нормальный экипаж, там, ставим до вот это, да, как вот там досылатель... То здесь перезарядка будет, ну, менее 7 секунд, получается. Так, а у 120 миллиметрового орудия перезарядка 400... Ой, будет составлять <смех> перезарядка, говорю, 400. Разовый урон 440 единиц, перезарядка 10,5. Ну, кстати, немного бронепробития у 120 миллиметрового орудия хуже, чем у 105 миллиметрового Да, к примеру, базовый снаряд... У 120 мм пробивает 252, средние, а у 105 мм 268, то есть здесь на 16 мм бронепробитие у да, более мелкого, так сказать, калибра лучше. И у голды здесь разница на 15 единиц, то есть у 120 мм этот показатель равняется 300 единицам, у 105 мм 315 миллиметров среднего бронепробития. Ну, еще время сведения там, да, у более мелкого калибра лучше. Плюс, да, точность э, тоже на порядок выше, можно сказать. Да, вот у 105-миллиметрового 0,35 разброс у 120-миллиметрового 0,38. Ну, разница достаточно значительная, учитываем, что этот показатель мы еще улучшаем при помощи, да, но ну, опять же, там что у нас на это влияет? Ну, сам, само собой, экипаж, опять же, этот доп. паёк там. В общем, не буду дальше оставлять на это так, застрять на это внимание. Так, прочность танка будет составлять 2200 единиц. Максимальная скорость, ну, небольшая, 40 км в час, но зато учитываем, что... 18,4 лошадок на тонну То есть свои 40 километров этот танк будет более-менее разгоняться достаточно неплохо Да, и в горку будет более-менее бодренько все-таки подниматься В отличие от других тяжелых танков Да, то есть танки, у которых скорость да, и выше, и 50 километров Но из-за того, что лошадей на тонну мало Эту скорость можно развивать только по прямой да, Куда-нибудь в горочку, там заехать тоже ну, тут особой роли уже не играет. Да? Если лошадей мало, большая скорость особо не помогает. Да? Особенно если ты только с горки можешь <соспорщик> разогнаться до максимальной скорости. Так как говорил уже у танка хороший УВМ, опускаться орудие будет на минус 10 градусов, подниматься на 18 градусов. Это касается и 105-миллиметрового орудия, и 120-миллиметрового орудия. То есть здесь показатели. Одинаковые, да, вот единственное, еще боекомплект у 120-миллиметрового орудия будет на 4 снаряда меньше. То есть, вот, ну, еще тоже, да, такая небольшая разница. То есть, ну, тут 38 снарядов, у 105-миллиметрового орудия, к примеру, 42 снаряда. Так, про мобильность я уже сказал, да, двигатель у нас, в принципе, нормальный. Живучесть, да, смотрим. Бронирование корпуса. Ну, тут, в принципе, и корпус в лобовой проекции тоже, ну... Не сказать, ну, к примеру, от танков восьмого уровня, может быть, будет спасать. Мы ну, считаем, опять же, приведенную броню, да, здесь такие, ну, не очень острые углы, но все равно будет достигаться, я думаю, больше двухсот миллиметров, да, потому что здесь броня составляет сто семьдесят восемь миллиметров в лобовой проекции. Ну, Получается, лучше все-таки корпус свой прятать, да, то есть здесь и обычной ББшкой, но ну, может ВЛД еще и будет отбивать какие-то обычные базовые снаряды, и то это только от других, то есть, да, ТТ, СТ, а ПТшные наврядки, ПТшные будут, скорее всего, на на наносить урон. Проходить, продевать без проблем А башни, зато 356 миллиметров. Вот тут уже все серьезно, да Как вспоминаем, УВН минус 10, 356 миллиметров башня То есть если мы нашли себе нормальное место Спрятали корпус, без проблем можно играть Наносить хороший урон и нас, в принципе, противник пробивать, но ну, практически, мне кажется, невозможно. Не знаю, что там с крышу этого танка, но видно, что он, да, вот так идет такое какое-то там возвышение немного. Будет ли здесь крыша пробиваться или нет, ну, не знаю, может. Ну, то, что танк новый, обычно новые танки стараются делать вот такие, чтобы у них вот эти болячки, которые есть у танков сейчас в игре, ну, потому что в крышу, ну... Кто знает, да, многие танки с хорошим бронированием, к примеру, какой-нибудь ИС-4, даже, кстати, ИС-7 иногда удается тоже в крышу пробивать. Ну или, к примеру, Е-100, у которого, да, вот эта вот планочка там наверху, ну, может кто-то не знает, в эту планочку можно, в принципе, без, ну, не то, что без проблем, да, тем более с дальней дистанции, там иногда и с ближней-то попасть проблематично. Но все равно можно тоже постараться выцеливать и пробивать, к примеру, е и в эту планочку. Так что, да, не знаю, как будет с этим танком Это уже покажет только время Ну, сейчас вот на супертест выйдет Там все будет ясно Так, обзор 400 мм Дальность связи 745 мм То есть цифры уже пошли такие не особо интересные В общем, вот такой вот так Всем спасибо за внимание Не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно, что вам понравилось Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.